Расскажи, Максим, как делается глиняный пол. Ну, опять в рамках передачи это как в двух словах я накидаю. Кому интересен глиняный пол, найдите. книга есть Янта Эванс Дом из Самана. Философия и практика. Там есть рецепт, но в переводе там есть небольшая ошибка. Опять же, напишите, я объясню. То есть, по сути, это такая же глиняная штукатурка на полу кладется. Ну, там отличаются слои и так далее. Там вся фишка именно в пропитке. То есть нужно правильно пропитать льняным маслом. То есть там порядка пяти, лучше семи слоев льняного масла, растворенного в спирту. Лучше, еще раз говорю, в скипидаре, но это должен быть не химический скипидар, а настоящий, где вы возьмете, я понятия не имею, поэтому я растворял в спирту. Вот. И как бы вы прогрунтовываете первый слой, я сейчас на память так не помню, Ну, по-моему, один к пяти, то есть пять частей спирта, одна часть льняного масла. Потом один к четырем, там один к трем, один к двум, один к одному. И в обратном порядке вы все это делаете. И покрываете еще раз льняным маслом и, соответственно, воском. Минус какой огромный у всего этого делать это все очень долго. Очень долго. Потому что очень долго сохнет сама глина. Потом слои, ну скажем, один пять, один три, там сохнут более-менее быстро. Как только вы делаете один-один, он сохнет, может, неделю. То есть, соответственно этому нужно делать можно делать вернее только летом и точно как бы помогать как бы вам не пришлось в зависимости от климата. если лето, допустим недостаточно сухое недостаточно солнечное то есть у вас все шансы вляпаться с этим полом соответственно ну, вот такие опять же это ничего не стоит с точки зрения денег он ну почти ничего не стоит кроме вашего труда потому что там воск что-то у меня ушло килограмма три ну спирта может литров 5 длинного масла там литров 10. Все, глина, песок, это вот, ну, понятно, что он не лежит на улице, вы не выкопаете ее. Ну, там, привести КАМАЗ глины, это, в общем, несравнимо с тем, чтобы сделать там кафельный пол на бетонном основании, это совершенно другие день Плюс тут не нужно быть каким-то суперспециалистом. Поставил маячки, по маячкам сделал, все, у вас хороший пол, в ну, уровне он будет как, практически как линолеум. В смысле, в смысле мытья. А так, опять же, дополнительная термомасса в доме, ну, и ходить по нему очень приятно, конечно. Он, он очень хорошо набирает, то есть если вы его поставите грамотно под большое окно, то есть солнышком он будет прогреваться, прям вообще будете получать удовольствие. Как-то так. Можно спрятаться. туда теплый пол спрятаться, прям, это прям самый синокос будет.